Добрый день! Очередные лыжи из категории «Универсальные лыжи» в «Альпендорфе» на «Вордские тесте» Для меня черные, для вас сейчас напишут, поехали! Номинально у меня к лыжам нет никаких претензий, они очень качественно работают, очень цепки, очень хорошо идут дуги, из дуги не выбить, в дугу входит легко, но есть «но» первое но, дуга офигенно быстрая офигенно быстрая, для универсальных лыж я считаю это запредельно быстрая дуга они нафиг не нужны универсальных лыжек такой дугой, это 20-22 метра Извините, до свидания. Лыжи жесткие, фиг вы ее прогнете. Вариабельности нет. Дальше едем. Собственно, да, мы пытаемся выбить ее из дуги, которая она вошла. Например, нам надо там объехать трафик, нам нужно притормозить перед рельефом. Ну, вообще не важно, зачем нам нужно. Просто вот нам там бак в голову ударило моча там. Хочу вот здесь снизить скорость, да, начинаем выходить из этой дуги там 20 метров. Да, переходим в скользящую. Проскальзывание, боковое проскальзывание. По ногам получаем так, что просто вообще бам, там, я не знаю, мозги встряхиваются. То есть, лыжа не готова к боковому проскальзыванию. Она цепляется, она жесткая, она не пружинная. И она реально цепкая, да, она цепкая, да. Вообще офигенно, то есть, по качеству там, по критерию хватка контов, она на первом месте, вообще она цепляется за все, что видит. То есть, лыжа очень трепетно относится к качеству склона. Его жесткости, там, его мягкости То есть она на мягкой каши малаше Сегодня умудрилась найти, чем подолбить в ноги Выбить меня вообще, вытечь Чтобы у меня все амортизаторы из ляшек вытекли Какого нафиг эта фигня делает в универсальных лыжах? Ну и талия 80 зачем? То есть, в моем понимании, это на самом деле Хорошие лыжи для классики, для быстрого гиганта Для быстрого такого, класс... ну как бы Скоростного поворота, переходя на классику Трассовые лыжи для жестких, ровных трасс. Вот там и место Уменьшите талию, все будет зашивись вообще с этой лыжей Прекрасно, зачем вообще вот это все там, Вот это универсалы, вот эта талия Зачем? Она не работает, она не работает Она не дает комфорта, она не дает проходимости Она не дает мягкости, то есть все то же самое Проходимость лыж у данной модели Конкретно решается не талией У нее решается скоростью и стабильностью На скорости, на которой они работают Их можно реально разогонять и не пысать поляшкам, да но вот что оно делает э, в универсалах, я не знаю, при том это проблема у этой фирмы конкретно с ее моделью она длится уже там, я не знаю, более 10 лет точно, я помню, прекрасно свои первые лыжи на морской тесте этой фирмы я точно самое говорил, все понятно все зашибись, только непонятно зачем зачем вот эти вот лыжи для гиганта вот с этой талии, при этом динамичности лыж для гиганта у них нет, да? даже когда вы разогнали их на эту скорость, которую они фигачат они как были мертвыми на... без ходов, так они остались мертвыми на ходах, но ну и что, как бы, да? То есть вы при этом потеряли, собственно, маневренность, вы потеряли вариабельность, но не получили ничего. На мой взгляд, вот просто, да, там, отпилите по сантиметру, чтобы получилось там 68-69, будут хорошие скоростные лыжи. цепки угрюмые, да, быстрые, рельсовые, вот, супер, вообще такой любительский такой, там, второй сверху гигант. Прекрасно. Что это делает в универсалов? Какая аудитория этих лыж? Я не понимаю. Притом я понимаю, что универсалы в основном покупают люди, которые там, я боюсь разбитых трасс. Я боюсь вот это, я боюсь вот то, я боюсь вот это. Я вот в зеркало подхожу и тоже то, что я там вижу, боюсь. Ну и что? И мы такие, раз, ему надо, дружок, 22 метра, из которых нет выхода. Молодцы, ребята, вообще супер парни. Просто вот, чтобы человек точно уже захотел кататься и потом как-то говорил, блин, я не знаю, что у меня происходит. Я что-то вообще дугу не могу поймать. Ты, конечно, не могу понимать. Ты пыснишь еще в начале дуги. Три раза при том. Поляшком потечет в ботинке. Все, я не знаю. Все. Я пойду по этой категории дальше. Еще следующие нормальные универсалы. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на нас в соцсетях. Получайте уведомления все в ленту в ваш телефон, от которого надо избавиться, чтобы жизнь к вам вернулась, наконец. Ну ставьте лайки. Ставьте лайки. Все, больше катайтесь. Пока.